Такой, знаешь, миф, что брокер – это тот человек, у которого есть связь в банке, и он может подойти и подкрутить скоринг, там, договориться с кем-то из uh, проверяющих. Он есть до сих пор. До сих пор люди подходят и говорят, я на каком уровне у вас знакомство в банке?» Я хотел получить увлекательный опыт, но что-то пошло не так. То есть мне отказали, например. И, допустим, я разослал сразу в пять банков. Ага, уже разослал. На самом деле, чем больше попыток было сделано до нас, тем тяжелее нам работать. Но мы одобряли клиентов и с шестью семью отказами. Можете написать Илье, я так понимаю, вы первичную оценку и консультацию сможете дать бесплатно, да? Да, мы делаем это полностью заслуживаем. Меня зовут Андрей Меркулов, и со мной ипотечный брокер, наш давний партнер Илья Галетов. Привет, друзья. Сегодня поговорим о такой теме, как ипотека. Как получать ипотеку с большей вероятностью, какие есть трюки, на что стоит обращать внимание, зачем вообще она используется в инвестициях, и, мне кажется, у Ильи масса контента на эту тему просто, потому что те фишки, о которых он рассказывает в куларах, мы посчитали, что мы не можем про них молчать. И скрывать, и давай начнем с того, потому что первая неочевидная вещь, давай начнем сразу с мяса. Я так понимаю, что если обращаться просто к брокеру, можно получить ставку выгоднее. Основная идея в следующем. Брокер, либо риэлтор, либо агентство недвижимости аккумулирует определенное количество клиентов. За этот объем банки готовы платить. Банки готовы платить как брокеру, так и снижением процентной ставки для конечного клиента. Поскольку мы работаем за интерес клиента, за деньги клиента, то наши агентские договора, все агентские договора с нашими банками, они предусматривают снижение процентной ставки. В среднем мы снижаем от 0,25 до, я сегодня рассказывал на вашем мероприятии, до 0,6% пунктов по процентности ну, то есть смотри если я все делаю сам я вот, люблю получать увлекательный опыт я сам делаю инвесторский ремонт и да. ипотеку тоже хочу получить сам но при этом мне и ставку хочется снизить я могу со своими документами до подачи прийти к тебе и это будет мне там насколько выгодно вообще смысл но Ты же, меня, наверное, возьмешь у меня много денег, и мне это будет невыгодно. Мы пересчитывали в деньги, допустим, экономия в 0,5% на процентную ставку у -у -у. при сумме в 10 миллионов и сроке 25 лет даст тебе экономию в 1 миллион рублей. То есть я могу, у тебя услуга стоит 50 тысяч, правильно? А, если ты приходишь просто для того, чтобы мы провели тебя по агентскому договору, то да, это стоит 50 тысяч. То есть ты приходишь с этими документами, вы их пересылаете, даете, тебе дают ставку, то есть вы от своей скидки даете еще скидку и да, все соответственно, соответственно, соответственно получается дополнительный канал. Хорошо, второй вопрос. Я хотел получить увлекательный опыт, но что-то пошло не так. Да. То есть мне сказали, например. И допустим, я разослал сразу в 5 банков. Ага, уже разослал. <с> На самом деле, чем больше попыток было сделано до нас, тем тяжелее нам работать. Но мы одобряли клиентов и с шестью, семью отказами. Первое, что должны делать вы и то, что должен делать любой брокер, это обязательно проверять клиента и смотреть, ну, так называемую точку А. Очень часто эта точка, она идет такая субъективная. У меня нормальная кредитная история. Начинаешь проверять, у человека были просрочки. Кредитка за Ашана, например, о которой он не знал. Да, были просрочки или большая закредитованность. А люди недоумевают, как, это кредит на 5000 рублей, неужели он играет какую-то роль? Поэтому обязательно если вы идете самостоятельно, проверяйте свою кредитную историю. Если вы идете к нам, если вы приходите к кредитному брокеру, первое, что мы делаем, мы проверяем вас по кредитной истории и по банковским негативам, что очень важно. То есть это не та тема, потому что у меня и у многих людей раньше был такой, знаешь, миф, что брокер – это тот человек, у которого есть связи в банке, и он может подойти в банке. и подкрутить скоринг, там договориться с кем-то из проверяющих, то, что ты говоришь о том, что, наоборот, вся работа начинается до подачи. Она начинается до подачи, по поводу мифа он есть до сих пор. До сих пор люди подходят и говорят, Илья, на каком уровне у вас знакомство в банке? То есть, компетенция брокера и плюс брокера в том, что он понимает, как работает система, и он сможет, может а спрогнозировать результат, и б вероятность одобрения брокер увеличивает. Это факт. То есть он показывает, где э, есть провалы, где эти провалы нужно устранить без э, бесконечных попыток. И что очень важно, что действительно решается на личностном уровне, э, это мы понимаем, если друг клиенту отказали там до нас, либо не дай бог сами, мы понимаем почему. Как правило, если заемщик приходит сам в банке, ему не называют причину отказа, ему говорят, ну извините, политика банка. Мы понимаем, почему и мы можем скорректировать. И сегодня на мероприятии я рассказывал, что если вы самостоятельно подаете заявки в банки, ни в коем случае не подавайте веер. Делайте одну-две подачи. И если вдруг вам отказали, вы хотя бы сможете что-то скорректировать. И то же самое также работаем мы. Если мы подаем клиентам, мы подаем в одну-две кредитные организации да, это дольше, но это гарантирует результат. Смотри, если я сейчас нахожусь на этапе подбора недвижимости, да. то есть мне сначала нужно получить одобрение, и уже от этой суммы мне нужно искать какой-то объект, потому что многие делают наоборот. Многие делают наоборот, и зачастую приходят люди и говорят, Илья, у нас через неделю слетает аванс, давай за неделю нас, пожалуйста, согласуй. И зачастую эта история ну, нереальна. Поэтому, если вы решили брать объект в ипотеку, неважно, для себя, в инвестиционных целях, первое – одобрите сначала ипотеку. Решение в зависимости от банка будет действовать от 3 до 4 месяцев. Этого срока более чем достаточно для того, чтобы подобрать подходящий объект. То есть мы делаем сначала одобрение. Хорошо, смотри, что нужно сделать, вот какой мой первый шаг, если я понимаю. Я хочу инвестировать, и мне да. нужны деньги банка. У меня есть там условно первый взнос, да, да. Там либо я планирую его как-то заработать, либо другим способом привлечь. привлечь. Да. используя штурмовые конструкции. Что Например? я делаю дальше? То есть я обращаюсь к тебе с чем? Э, ну, шаг первый, независимо от того, решил ты работать с кредитным брокером, либо ты решил работать самостоятельно, по-хорошему посмотреть ну, на себя глазами банка. <зас> То есть проверить, первое, проверить свою кредитную историю. Второе, проверить, сегодня я рассказывал на вашем мероприятии, проверить скоринговый балл, то есть как на вас реагирует машина. И третье, ну, это уже экзотика, как правило, это проверяется все-таки через брокера, проверить себя по службе безопасности. А вы можете мне это все сделать? Ну. я просто вам... Я бы скинул. Вот моя фамилия, имя, отчество, паспорт. Вот. Мы Хотя... это делаем для, для наших клиентов. Мы это делаем бесплатно. То то есть, у тебя если... есть услуга такая, да? У, есть... Есть... у нас есть такая услуга. Она бесплатная при условии, что мы понимаем клиент. То есть ты, например, хочешь воспользоваться услугой кредитного брокера mm -hmm. меня? Ты просто присылаешь паспорт, мы сами, где нужно, проверяем и сами э, ну, даем какой-то диагноз. То То я на этом этапе не плачу. Да? Ничего не оплачиваю. Я плачу от результата. Ты платишь строго по факту. После, мы заранее с тобой договариваемся, что тебе нужны такие-то условия, такая-то сумма, желательно уложиться вот в такую процентную сумму, и мы туда целимся. Угу. Соответственно, если мы попали, ты оплачиваешь нашу, нашу услугу. Если мы не попали, то если мы не оплачиваем. Ну, получается, первый шаг, ребят, если вы планируете инвестировать, вам нужно а, иметь кредитное плечо. Это в первую очередь относится а, к недвижимости, к жилой, а, к загородной. Я так понимаю, вы делаете апарты, условно Апартаменты, вы взяли, квартиры. Апартаменты, квартиры. С домами, я честно скажу, конкретно сейчас, в момент записи этого видео, сейчас с этим сложнее, поскольку дома Маленькое отступление. Дома сейчас банками считаются не ликвид Дома... Банки в качестве залога не любят, поэтому конкретно сейчас с этим сложнее, но тоже можно. Зависит от э, начальных, скажем так, базовых настроек. Клиента. То есть, окей, okay, ребят, смотрите, для того чтобы просто ну, сделать первый шаг, вам нужно понимать, с каким кредитным плечом вы можете сделать себе недвижимость. Да, это жилая недвижимость, это загородная недвижимость. Мы уже обсудили, что с ней могут быть сложности, да. И это апартаменты, то есть это условно коммерческая недвижимость которые вы можете сдавать посуточные и длительные. То есть вам нужно заполнить заявку, мы оставим ссылку в описании, можете написать Илье. Я так понимаю, вы первичную оценку и консультацию сможете дать бесплатно, да? да для... мы делаем это полностью за заскочим. Для того, чтобы перейти в раздел контактов, нужно найти меня в Instagram, Эндрю Меркулов, используя ссылку который находится в описании под видео, либо просто вбить мои контакты. После этого вы зайдете в мой личный профиль, и там в разделе будет ссылка, по которой нужно будет перейти, и дальше в раздел «Мои подрядчики» вы сможете выбрать ту услугу, которая вам нужна. Я контакты постоянно расширяю и пополняю для того, чтобы... Ну, если кого-то вам вдруг не хватает, напишите мне, пожалуйста, в директе. Okay, отлично. То есть, я думаю, это первый шаг, которого вы можете начать, и поэтому сделайте это прямо сейчас, и задавайте так свои вопросы в комментариях, о которых мы еще побеседуем с Ильей, встретимся. Мы постоянно его приглашаем на мероприятие, он практически на каждом мероприятии, да, по-моему, на каждом, да, за последние три года не пропустил, наверное, за прошлые. Один а раз не приглашали. Вот, то есть вы понимаете, насколько само кредитное плечо недвижимости ⁇ это основа, которая позволяет получать не 10% годовых, а там, условно в некоторых случаях вывести ее до 40%, до 50%. Ну, минимум от 20% делать это обязан делать каждый человек. Поэтому, если вы планируете недвижку, ваш первый шаг ⁇ это поднять, сколько денег вам одобрит банк.